Главная идея любой современной революции это народовластие. Поэтому для того, чтобы привлечь людей, для того, чтобы они видели, что это э, реально действующая идея, которая может принести плоды, нужно всегда знать, что делать. Не обязательно там захватывать власть в Москве или в Минске для того, чтобы э, победить в стране. В стране можно победить захватывая отдельные города, отдельные территории, отнимая у э, авторитарного государства целые населенные пункты с людьми, которые вполне могут перейти в состояние народовластия. Да? Что для этого нужно сделать? Ну, прежде всего, собрать большое количество людей, которые в вашем населенном пункте проживают, собрать их на площади, чтобы они видели друг друга, и проголосовать, проголосовать за, вот формально в Беларуси проголосовали за недоверие, подтвердить то, что вы не признаете итоги голосования, которые там Лукашенко себе нарисовал 80%, не признаете эти итоги и голосуете за некий временный комитет, который со всем этим разберется. Да, это временный исполнительный комитет. Вы выбираете власть. Эта власть будет руководить в вашем населенном пункте. То есть очень важно, чтобы это были люди, которых вы знаете, чтобы это были никакие не провокаторы. Очень важно, чтобы вокруг этих людей сформировалась группа, которая будет их защищать, и тоже из людей, которые, которых вы знаете, которые здесь живут всю жизнь, которые знают друг друга, все, кто в этой группе находятся, должны знать друг друга. Никаких посторонних там не должно быть. Если вы захватили некую площадь, да, если вы захватили какую-то территорию, уходить оттуда уже нельзя. Если вас атакуют, можно взаимодействовать, конечно, но... Ой, взаимодействовать это следующий этап взаимодействия, да. можно передвигаться, можно маневрировать, да, но ни в коем случае нельзя расходиться, то есть вы должны для чего находиться, прежде всего для того, чтобы первая волна, это люди самые сильные, так сказать, спринтеры, но они быстро выдыхаются, и нужна обязательно вторая волна, вторая волна, когда подходит, уже значительно легче, что нужно делать, в первую очередь, пока еще не, не понял никто, что происходит, захватывать административные здания. Мы сегодня об этом говорили. Забирать административные здания. Как это нужно делать? Ну, то есть, понятно, что есть некие полицейские силы у диктатора, которые предполагают, что вы будете захватывать то и это, пятое десятое. Искусство войны – это искусство обмана, как говорил Сунзы. Попробуйте их обмануть. Дело в том, что тогда, когда вас много, э, да, вы можете там э, выбить даже превосходящие силы, ну, в смысле, не превосходящие, серьезные силы противника. Но вот если вас мало, как, как сделать, подумайте, я не хочу э, рассказывать, да, потому что, ну, тогда это и противник ваш будет знать, подумайте, все вещи, связанные с этим захватами, они абсолютно элементарны. То есть после избрания исполнительного комитета нужно избрать военного коменданта, безусловно, и создать некий боевой штаб, сделать объявление о наборе специалистов-добровольцев по разным отраслям, поскольку они нужны, создать при исполкоме орган, который будет принимать предложения, потому что огромное количество, возможно, хороших предложений. И нужно, чтобы какой-то орган их быстро, э, эти предложения э, смотрел. То есть какие-то разведгруппы могут быть из таксистов, которые тоже передают информацию. То есть информационный пункт, вот этот сбор предложений, это информационный пункт. Незамедлительно сразу же создавать нужно боевые группы из самых решительных местных жителей. Причем я еще раз подчеркиваю, они должны знать друг друга, непременно должны знать друг друга. И площадь или то место, которое вы заняли, нужно держать, в общем-то, до последнего. И обязательно расширять подконтрольную территорию. Обязательно делать какие-то вылазки там, где вас не ждут. То есть можно обманывать, показывать одни намерения, а производить совсем другие действия. Решительно отбивать всех, кто пытается... Задержать каких-то ваших сторонников, решительно отбивать у полиции всех, кого они пытаются задержать, и жестоко реагировать на любые угрозы, причем незамедлительно, избыточно. Именно избыточно реагировать, ни в коем случае нельзя там, ну там, давайте как-то договоримся, эту силу надо применять избыточно, особенно в отношении одетых в гражданку. То есть, всех титушек, вы сами понимаете. И сразу же, как только вы видите, что у вас достаточно большие силы, нужно переходить к атакующим действиям. Решительный, быстрый, атакующий. Ни в коем случае не затягивать, потому что подтянут потом не знаю кого. Это касается как Хабаровска, так Белоруссии, любой другой точки на земле. Это касается, понимаете? То есть, ну, занять, первая задача занять все государственные здания вот и, и, административные. Те, откуда якобы э, производится управление. На самом деле, может быть, оттуда и нет никакого управления. Но так устроен человек. Кто победит, например, в Москве? Да? Тот, кто через центральное телевидение, через Останкино будет транслировать речь с Мавзолея. Вот кто будет знаете, стоять на мавзоле и транслировать речь, а будут э, показывать по всем каналам, тот и победитель, тот и царь, понимаете? Поэтому вот эти вот э, места силы, так называемые, они принципиальны. Все эти исполкомы, администрации и прочее, прочее. а также э, э, полицейские структуры и, конечно же, структуры спецслужб. То есть нужно знать в своем городе структуры спецслужб, в том числе и тайные квартиры. Это очень принципиально. Среди вас есть, наверняка, люди, которые знают, где находится наружка КГБ, где находятся спецслужбы, оперативно-технические отделы, прочее, прочее. Они не афишируют себя, но вы должны знать и вы должны их там присануть, безусловно. Иначе оттуда вы получите удар, если вы не будете знать. Нужно вооружить способных добровольцев за счет гражданского и охотничьего оружия, э, взять под контроль все, все оружие, все боеприпасы, в том числе в оружейных магазинах и так далее. То есть то, что у вас будет под контролем, э, вы сможете использовать. То, что вы там вот вам кто-то пообещал, вы никогда в жизни это использовать не будете, если э, вдруг выяснится, что вы не выигрываете, понимаете? Так, ну в составе националь... надо создать Национальную гвардию, надо создать э, местную милицию. Принципиально, чтобы называлась милиция, да, то есть э, что народная милиция. Национальная гвардия э, должна быть э, структурой, которая э, внешние какие-то нападки, ну, то есть э, отбивает нападки силовых структур. Милиция это те, кто. За правопорядком следят, поскольку из населенного пункта надо выдавить всех, кто мешает, да? а соответственно могут начаться какие-то проблемы, да? Там могут какие-то грабежи начаться, какие-то насильственные действия. Нужна милиция, которая защитит народ и которая состоит собственно из народа. Вот ее надо обязательно создать и самых ответственных людей назначить начальниками. Ну, предложить прежде всего работникам силовых структур перейти на сторону народа, это очень важно. И а если отказываются, а если отказываются, нужно делать что? Нужно брать слово, когда вы их отпускаете, что они не будут действовать силой оружия, не будут воевать против народа, чтобы они это сделали на видео, сказали кто они, какая должность, откуда и так далее. После этого вы выкладываете это в интернет. Это будет такая э, расписочка. да, На всякий случай, чтобы человек знал, если он обманет, то реакция будет жесточайшая. И э, те, кто соглашается служить народу, они должны быть распределены среди рассеянных, среди... Э, в общем-то, национальной гвардии, милиции и так далее, чтобы немного, не, не более двух человек на стандартное отделение таких было, не более двух человек, не оставлять их одним подразделением ни в коем случае. Обязательно нужно провести ревизию частных охранных предприятий, служб безопасности. Обязательно нужно распределить личный состав этих предприятий, внутри тоже каких-то подразделений милиции и национальной гвардии. Сомнительных разоружать. Сомнительных сразу разоружать, без разговора, и все, свободен, иди гуляй. Освободить из тюрем всех сидящих там за ненасильственные преступления. Те, которые сидят за тяжкие насильственные преступления, за тяжкие насильственные преступления, ну пусть продолжают сидеть. Всех остальных на выход. А потом с теми уже будем разбираться. Деблокировать город для прибытия сторонников. То есть понятно, что все не во всех местах одновременно, поэтому нужна помощь. Нужно как раз то, о чем я говорил. Нужно взаимодействие. Если у вас там, грубо говоря, в селе ничего не происходит, а рядом в рай-центре происходит очень серьезно, надо двигаться в рай райцентр. И самая главная задача – у оставшего народа деблокировать э, для того, чтобы люди пришли на помощь. И блокировать для того, чтобы не вырвались э, силы, э, ну бандитские так их назовем, те, которые поддерживают авторитарный режим. Но очень важно создание э, системы блокпостов. Очень важны мобильные бригады для безнаказанного продвижения групп, которые поддерживают диктатора. То есть, вот как, обратите внимание, Венесуэла, там появились группы коллективов, то есть это мобильные группы с мачете, с пистолетами, которые приезжают, разгоняют вот, блокпосты, как раз для того, чтобы они не могли так передвигаться, чтобы э, в любом таком месте им оказали э, э, сильнейший отпор. Кроме всего прочего... Против таких, я говорю, людей есть специальная строительная техника, да, которая очень быстро решит эти вопросы всех этих коллективов на мотоциклах и на чем угодно. Они очень быстро всех а, как бы сдуются. Поэтому а, вот, и мобильные бригады, конечно, нужны для того, чтобы оказывать быструю помощь тем, кто находится на блокпостах или каких-то баррикадах и так далее. То есть нужны свои мобильные группы. Блокировать город нужно для тех значит, сторонников диктатора, которые могут прибыть, будь то в форме или такие обычные бандиты. Всех выпускать можно и в том числе из административных зданий после личного досмотра и никого уже впускать в административные здания в город там если эти люди э, как-то ну, завязаны с диктатором с этим то они нафиг там не нужны если в административных зданиях сопротивляются оказывают активное сопротивление можно отключать воду самое простое противопожарные системы а дальше уже действовать по обстановке самое главное чтобы были отключены вода и противопожарные системы и если кто-то применяет оружие против народа, карать нужно на месте. И это главный принцип. Не применяйте оружие, можно разговаривать, толкаться, там, даже драться. Если только применяется огнестрельное оружие, сразу должна быть кара жесточайшая. Выявлять нужно агентуру и работников спецслужб, это непростое дело, но и не очень сложное. Они работают всегда плохо. И применять, в общем-то, ну, решать на месте, что с ними делать, организовать фильтрацию тех, кто прибывает в город, да, чтобы там, под видом помощников, не пришли э, какие-то злодеи. Да, тоже очень быстро это ну, можно организовать и обеспечить самое главное беспрепятственное прибытие резервистов, обеспечить вооружение, экипировку, питание, отдых для прибывших добровольцев, это очень важно, но ну, вот в частности это очень важно для Хабаровска. Обязательно надо разбить населенный пункт на сектора и назначить лично ответственных за поддержание порядка и обороноспособности. Обязательно лично, вот ты, Иванов, Петров, Сидоров, вы лично отвечаете: расписать резервистов нужно по блокпостам, провести обучение, добиться понимания каждому его действию в случае атаки ну, сил диктатора. Обязательно. Окружить я уже сказал, город блокпостами, взять под контроль все дороги. Тех дороги, которые не можете взять под контроль, Ну это больше вот сейчас относится к Хабаровску, да, и те дороги, которые не можете взять под контроль, просто перекопайте. При помощи строительной техники создайте противотанковые рулы. Распределите всю тяжелую дорожную технику и приспособьте ее для обороны. Возьмите под контроль железную дорогу, аэропорт, аэродромы. Возьмите под контроль водные пути. Если это судоходные реки, организуйте береговую охрану, патрулирование, блокирование судоходных рек. Возьмите под контроль склады и вооружения. Ну, понятно, боеприпасы, взрывчатки, чтобы никаких не было проблем, чтобы вас просто не подорвали. Под контроль, конечно, банки обязательно надо взять продуктовые, винные, аптечные склады. Для поддержания пожарной безопасности, промышленной, экологической безопасности нужно создать экстренную службу, которая будет руководить ну, пожарными спасателями. Можно просто... Силы МЧС, руководство поменять пожарные, какая разница, кому служить, они будут с удовольствием это делать. А обязательно вооруженная охрана электросетей должна быть ТЭЦ, подстанции, трансформаторов, систем связи, систем интернета, иначе все повзрывают. Все объекты под вооруженную охрану нужно брать, которые могут быть подвержены диверсиям. Особенно те объекты, которые содержат сильнодействующие ядовитые вещества. Это просто первое дело, как говорится. Жестко пресекать все случаи саботажа надо и отказа помогать народу. То есть предъявили какому-то руководителю предприятия, говоря, мандат и требования то-то, то-то, то-то. Нет, смотрите, что-то залупился. Нафиг его, пусть исполняет обязанности другой. Попросить помощи надо у всех граждан страны. Ну, если в России, то у России. Если у Белоруссии, значит, у, -у, -у Белоруссии. Если в Венесуэле, значит, в Венесуэле, поскольку это и к Венесуэле тоже относится. Использовать все э -э -э, самые главные имеющиеся системы. Личные звонки, электронные письма. То есть всем, кого вы знаете, чтобы все люди разослали и попросили помощи. То есть очень важно личное участие, очень важно личный приезд куда-то и работа. Обязательно надо взять под контроль связь, интернет, телефон, телеграф, систему правительственной связи, радиосвязь, заменить руководителей телерадиокомпаний на специалистов, желающих помогать народу, и вести, конечно, народную трансляцию. Сразу же, чтобы все работало, все показывало, потому что для Аваты очень важно, для простых людей, кто там в телевизоре. Очень важно, как только в телевизоре там покажется не диктатор, а какой-то революционер, все, считайте, что вы победили. Отключить надо трансляции телевидения, которое показывает диктатора. И заменить обязательно местными программами, ну, как если бы это, допустим, в Хабаровске, да, если бы они взяли телевидение, то не нужно никакого э, транслирования центрального телевидения, оно нафиг не нужно. А там должно быть местное. Для экстренного освещения для экстренного оповещения населения Нужно использовать проводное радио. В России и в Беларуси оно есть. Не знаю, есть ли оно в Венесуэле, меня это мало касается. Но ты в России, и в Белоруссии есть проводное радио, и через проводное радио можно оповещать население, говорить то, что нужно. Также мобильные громкоговорители надо обязательно использовать. На полицейских, пожарных машинах везде навалом, плюс мощные мегафоны. Проводное радио и мобильный громкоговоритель также надо использовать для объявления регулярно информировать граждан о решении исполнительного комитета, поскольку это народная власть, все должно быть открыто. Создавать группы для бесперебойной внутригородской внешней связи и работы интернета, обеспечить работу блогеров, обеспечить работу журналистов, любых со всего мира, организовать круглосуточное вещание, интернет-мосты с регионами, Белоруссии, России, кого угодно. То есть со всеми, всех со всеми, со всем миром. Обязательно должно быть вещание, обязательно должны быть камеры какие-то работать и так далее. Для этого нужен интернет, для этого нужны все системы связи. Так что вот, вот в общем-то вкратце, что я хотел сказать. Сейчас увидел «Лебединое озеро» под песню «Цоя перемен». Выглядит прикольно. Да, я э, увидел тоже и даже у себя на авторском канале изобразил. Так что вот э, то, что я вам сказал, э, это основа э, того, как в современном мире будет действовать народовластие. Это, собственно, прикидка такая более научная работа, потому что я просто э, в свое время писал научную работу на эту тему, да, и взял оттуда просто в вот шпаргалки, кое-что вам прям прочитал, даже зачитал, кое-что выдал из головы, а кое-что прочитал но все это абсолютно все от первого до последнего слова моя собственная работа и в общем-то я этим горжусь